Поскольку стулья нашлись, попою новых песен а для тех, кто, не знаю, давно меня не видел или вообще видит первый раз, или не понимает, зачем, почему, как он здесь оказался и что здесь происходит. Вот, есть у меня такая, не знаю, черта, что я пою не только старые песни, но и новые. Это вот. Иногда об этом людей приходится специально предупреждать, потому что не все в это верят. А, там, обычно привыкли, потому что есть какие-то песни, которые там, 10 лет назад, 20 лет назад там, любили, помнили, вот каждый раз автор их на концерте поет. А когда я говорю, человек, что вот эта песня сочина, допустим, на прошлой неделе. Человек очень удивляется, как это вот, можно сочинить песню на прошлой неделе. Нет, песню можно сочинить там, 10 лет назад, 20 лет назад, нормально. А вот на прошлой неделе как-то удивительно. Не бывает такого. А если бывал, то в глубокой молодости. Нет, вот у берем песня, которую зачину вчера. Запах Гарри, из подвального доносился запах Гарри. Это мы пожарных, и они нам рассказали, что под Карбюраторный завод, самый крупный в регионе, корбюраторный завод, Всю страну десятки лет снабжал деталями, мы и синие занари Супостаты Посылают к нам свои аэростаты, их кулебиты Вызывают Ой изуд и простаты дело удержаться на ногах Но мешают делать дело Даже мысли о врагах Из-за них у нас не клеится, не лепится А мы не виноваты Как боется, кто смеется Тот не хочет, но добьется Светит правым и неправым Одинаковое солнце мы под ванной обустроим скоростную магистраль. Кто хотел мораль сей не получите же мораль. Обнаружив и позвоните, 112 вам зачтется.